Сегодня 26 марта приехал проверить лабушки. Нигде. вот первая. Никто ее не утащил, висит спокойненько. И вот свежие следы. Сегодня ночью был снег. Я смотрю, тут бегал. Ну что ж, буду скрывать. Я, наверное, ее вставлю. Всю недельку. Вот скайп стоит. С скину. Все, что получилось. Вот такая. Вторая еще я не юзал смотрим так вот вторая ловушка живая никто не снял замечательно сейчас проверим что там на ней есть скорее всего нет ничего здесь какое-то место странное и ветка мешает. если ветер то ветка шевелилась и попадала в камеру ладно красотища Так, проверил вторую ловушку там ничего вообще не вообще пусто Только ощущение как будто она выключена была хотя я не выключал включил, должен работать она а первым смотрел там лисица будет ходить сами не видел, там много кадров не знаю кидача уж редко перед ловушкой болталась если по ловушки выживут на следующей неделе их заберу или через неделю. Я сделал обзор обоих плюсы и минусы. Так, все, с... Снимки кинул себе в фотоаппарат. Ой, в телефон. где дальше. Где-то вторая автоловушка находится отсюда в двух километрах. Я даю снимать. Проверять точнее. Снимаю, наверное, через неделю совсем. Годка сегодня вообще шикарная.